Так, ребят, всем еще раз привет, всем привет, привет, ребят, добро пожаловать в первый выпуск. Я возобновляю выпуски а, о том, да, то есть а, по поводу вопросов, которые мне задают мои подписчики, и в принципе я честно стараюсь на них отвечать в тех либо иных интерпретациях. А, зачастую эти прямые эфиры даже могут быть полезнее, чем какие-нибудь глобальные большие платные курсы, тренинги, а, потому что в принципе Моя задача здесь максимально раскрыто э, ответить на те вопросы, которые мне задают, для того, чтобы вы после этого эфира э, уходили с неким багажем идей, которые вы можете уже обдумать, переспать с ними и завтра уже внедрить в свой бизнес. И если у вас вдруг появляются какие-то ко мне вопросы, на которые вы хотели бы получить развернутый ответ, вы максимально конкретизируйте свой вопрос и задавайте его в комментариях, либо вы увидите посты, которые у меня выходят на стене в группе, где я оповещаю о том, что вот пора бы задать мне новый вопрос, потому что скоро мы проведем уже следующий выпуск «Вопросы и ответы», поэтому задавайте, буду рад на них подготавливать для вас ответы. И сегодня очень интересный вопрос от подписчицы. Он звучит так. Вот вы видите на экране. Да? То есть, есть ли шансы новичку без личного бренда найти новых партнеров? Ставьте много восклицательных знаков, если, в принципе, вы понимаете, что для вас этот вопрос ну, достаточно тоже актуальный. А если он был намного развернут этот вопрос то есть вот если человек полный новичок чайник в интернете если он не соображает в рекламе да то есть вот в продвижении есть ли возможность новичку найти новых партнеров в интернете поэтому если для вас это актуально ставьте много восклицательных знаков а также не стесняйтесь ставить лайки делитесь у себя в социальных сетях да то есть и жмите под видео на стрелочку «Поделиться», для того, чтобы, если вы понимаете, что вас, возможно, интернет шалит, либо же вы можете где-то отлучиться, немножко а, как-то быть не в фокусе, поделитесь у себя в социальных сетях для того, чтобы потом это видео пересмотреть. Поэтому ставьте много лайков обязательно, делитесь у себя в социальных сетях, это будет и мне поддержка, и вам запись будет, и в принципе будут все довольны. Так сказать, выиграл-выиграл. Также у меня для вас есть небольшой подарок. Вы, возможно, видите вот внизу видео есть такое открыть приложение, да, то есть стрелочка, я не знаю, вы там, возможно, на мобильном телефоне смотрите, но есть такая вот в самом низу видео такая плашечка, да, то есть такая кнопочка открыть приложение, там я для вас подготовил подарок. Это PDF, как рекрутировать через мессенджеры, через трехсторонние чаты в мессенджерах, плюс подготовил определенные скрипты. Поэтому обязательно пользуйтесь, разбирайтесь. Вот прям не под видео, а в самом видео вот внизу есть такая кнопочка. Поэтому кто, кто увидел, напишите увидел. Мне прям интересно понять, что многие из вас видят эту кнопочку и уже возможно по ней кликнули. Так, хорошо, ребят. Итак, есть ли шансы новичку без личного бренда найти новых партнеров? Конечно же, есть. Конечно же, есть, ребят. И это очень актуальная тема, потому что многие сетевики приходят в онлайн, с оффлайна, либо при, в принципе приходят. Многие смотрят на таких, как я, либо на экспертов, на гуру, на лидеров, на топ-лидеров, которые как-то упакованы, которые получают входящие заявки и не думают, что либо же спонсоры начинают, некоторые спонсоры начинают в принципе своих дистрибьюторов опускать немножко на землю и говорить, да куда ты лезешь, куда ты в этот интернет, пока у тебя нет результата, ты не построишь личный бренд. Не надо туда лезть, сиди список звонок встречам, иди либо спамом занимать. У кого такое было, поставьте много пятерочек, чтобы я понимал, что есть такая аудитория. Но это вокруг да около такой на самом деле случается. Но в сегодняшнее время, в принципе, нужно немножко включать голову. А, что я имею в виду включать голову? А то, что, ну смотрите, ребят, как-то сетевой маркетинг без личного бренда строится на земле. Ну, грубо говоря, на земле, да, то есть... А на земле мы используем список, звон... список знакомых, знакомимся на холодном рынке по рекомендациям а, и так далее, и тому подобное. И ничего, многие лидеры, топ-лидеры вырастали, строили большие организации, ездили а, на разные а, города, даже страны для того, чтобы расширять свои границы. Ничего, делали этот бизнес. Но почему-то, когда мы приходим в интернет, все думают, что для построения а, организации, для построения хорошего бизнеса нужен личный бренд. Нет, нет, не нужен. Ну, чтобы вы понимали, не нужен. А, я вам больше скажу, что личный бренд, технологии, а, какие-то методы продвижения ⁇ это всего лишь инструменты усилители для возможности построить бизнес. Просто, ребята, вот смотрите, включаем голову и думаем. Ну вот мы захотели одеждой заниматься, либо мы захотели кофейню открыть, либо же мы захотели там автосалон какой-нибудь открыть, либо же вы там парикмахер, визажист, и вы захотели свой салон открыть. Вам же не нужно в интернете развивать какой-то свой личный бренд для того, чтобы создать приток клиентов в свой магазин. Нет, конечно, не нужен. Бренд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 и как работает, в принципе, отстраивание от конкурентов У многих сетевых компаний есть регистрация бесплатно в бизнес Да, то есть я думаю, вы понимаете Сейчас, кстати, я для вас подготовил еще один слайд Я вам расскажу, как в интернете строить без личного бренда И что необходимо иметь в своем арсенале для того, чтобы это делать эффективно Но пока вот мы абстрагируемся и говорим о неком фундаменте Чтобы вы... Имели понятие, да, то есть, чтобы вы понимали, что такое иметь, думать, думать головой да, то есть, Потому что многие сегодня пытаются на безграмотности продавать свои курсы, знания, заработать на вас и так далее Так вот, ребят, приду просто свой личный пример Во многих сетевых компаниях бесплатный вход Понимаете меня, да? То есть напишите «понимаю», если вы понимаете То есть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 Это люди с медицинским образованием, да, то сразу же начинаете такие э, э, крутить извилинки. И вот если вы понимаете вот это, да, то есть э, вы понимаете, кто идеально подходит для вашего бизнеса. Вот вы просто представьте, какого-то хорошего врача вам в организацию, если у вас wellness например, либо блогер, блогер-эксперт в диетологии, да, то есть с миллионными...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 вам необходимы инструменты. Без инструментов никуда. В 21 веке, если вы хотите построить бизнес, и вы, у вас в планах построить этот бизнес, искренне проводя по полтора, по два часа презентации своей, своим людям, то вы далеко не уедете. Это в 90-х, в 2000-х еще можно было собирать залы, собирать презентации в гостинице, арендовать что-нибудь встречать кафешка. как вот я например первые свои результаты проводил по 5 по 6 встреч в кафе проводил по, по объявлениям обзванивал людей и приглашал на встречу это был ужаснейший опыт но это опыт и я сегодня еще сложнее таким образом построить бизнес и я там через год выходил на какие-то 200- 300 долларов но ребята это не то ради чего вы наверное пришли в этот бизнес и например тратить по 5-6 часов чтобы через год выйти на доход в 200 300 долларов это наверное не самый лучший вариант и для того чтобы экономить кучу времени вам нужны инструменты и эти инструменты вы не должны создавать вы должны прийти к своим спонсорам к своей компании и спросить какие инструменты уже есть которые помогут заинтересовать мою аудиторию. Например, это могут быть автовебинары, это могут быть готовые проморолики, это могут быть чат-боты рекрутинговые, это могут быть определенные воронки. Это инструменты, которые вместо вас качественно презентуют ваш продукт, либо ваш бизнес. Если вы не собираетесь, либо не собирались, либо же у вас лично нету инструментов, это все, это Алис Гуд И вы просто, посмотр... опять же, будьте, ребят разумными. Вспомните прошлое. Вспомните классику жанра. Я вам расскажу, как я и мой спонсор строил бизнес, когда я еще 12 лет тому назад пришел в эту индустрию. Он давал объявления в газету. да, То есть он давал объявления в газету. Я с, этой, с этого объявления заинтересовался, была интрига, было написано «MLM – бизнес для творческих амбициозных людей». Я себя считал, она, она попала в меня. Вот, ее целевая аудитория моего прошлого спонсора были творческие амбициозные люди. Я пил песни, пытался выступать на сцене, писал стихи и так далее. Я себя считал творческим. И у меня амбиции, ход ты через край била, то есть мне хотелось вылезти, мне хотелось богатства, мне хотелось самореализации, мне хотелось величия. Я такой, бизнес, а MLM я не знал, я, я почему-то не сопоставлял это с сетевым маркетингом. Меня это заинтересовал какой-то бизнес для творческих, амбициозных людей. Я позвонил, и она, э, мы пришли, полчасика буквально пообщались. И что было? Ее задачи не было меня зарегистрировать, на самом деле. Ее задача была заинтриговать и дать мне инструмент. И тогда, еще в далекие лет 10-12 назад, были инструменты какие? Книги, аудиодиски, CD-диски, DVD-диски и приглашение на мероприятия, да, то есть на презентации. Так это и случалось. То есть был пакет информации. Которую она дала мне на изучение с обязательным возвратом. И это еще раз гарантировало, что мы с ней встретимся. Потому что я взял продукт. Ну, не взял продукт, а взял инструмент, например, книгу. Либо целую папочку разных брошюрок для того, чтобы почитать. Я изучал, второй раз я уже встречался. И она уже закрывала меня на, на бизнес, либо на продукт. Понимаете, как это раньше работало? Кто с этим столкнулся, напишите я. и Если вы понимаете, как это работает. Потому что... Ваша незадача проводить презентации. Я сегодня на своем уровне я могу рекрутировать, создавать проморолики, создавать инструменты. Но зачем? Зачем мне на это тратить время? А, и тем более, это не дублицируемо. Да? То есть, вот мои новички я-то создам инструмент. А если я буду обучать своих там партнеров создавать инструменты, писать проморолики, это не недублицируемо. Мои партнеры это не повторят. Поэтому очень важно уже, когда вы приходите в команду, компанию идти в самый верх идти к своим спонсорам непосредственно вышестоящим вот я когда пришел в свою нынешнюю компанию я к своим, своим непосредственным спонсорам какие инструменты у вас есть потом к вышестоящим потом к выше, к вышестоящему пошел и взял от них все что только есть да то есть что это может что что сегодня опять же повторюсь это Опять же, клиентские чаты – это, кстати, один из инструментов, да, то есть клиентские чаты, на вы на чатов это инструмент. Вебинары, презентации, да, то есть вот если мероприятие проводится, это инструменты, это мероприятие, когда ваша задача – это просто вот эту аудиторию загонять на ваш инструмент и этот инструмент вместо вас презентует, продает и все, да, то есть вы там потом просто работаете с возражениями в конечном счете. Чат-боты, воронки и так далее да? То есть это могут быть, опять же, промо-ролики, видео, вебинары, записи вебинаров Группы закрытые, аккаунты закрытые, трешки да? То есть, возможно, вы сразу же заинтересованного человека Просто в трехсторонний чат, либо на созвон своим спонсором, Это инструменты, это, это ускоритель, это рычаг да? То есть, где вы экономите... Часы времени, вы, вы просто представьте, даже если вы гиперактивный сетевик, а, который может проводить по 5-6 встреч в день, это ваш потолок, это ваш потолок. Но давайте мы просто математику просчитаем. А, допустим, вы проводите по 5 встреч в день, и вы а, 20 дней в месяц, ну, как бы 20 дней, 20 дней в месяц э, вы прям активны. Ну, и 2 дня вы оставляете на отдых. Да ладно, давайте возьмем 30 дней. Ну, вы 30 дней прям гиперактивны. И, ну, это с учетом того, что вы постоянно такой вот режим держите. И 30, 30, 30 умножим на 5, это 150 встреч вы консультаций, созвонов, презентаций проводите э, в месяц. И дай бог, да, то есть, если у вас будет, ну, если вы не новичок, если вы лидер и у вас поставлена речь, вы умеете продавать, рекрутировать, и дай бог, что у вас конверсия 20 да, то есть и 20 от 100, от 150 это 30 человек, да, то есть вот ваш потолок это 30 человек, которые вы можете в принципе осилить привлечь к себе в бизнес если вы прям очень классный продавец рекрутер с багажом знания да то есть с навыками хорошими то есть 30 человек умножить пускай на 100 баллов это вы можете сделать прирост в 3000 баллов да то есть ну можете опять же на свою какую-то математику либо 3000 долларов и ваш чек может составить от 150 до 300 долларов исходя из того маркетинг-плана из тех процентов которые могут сопоставить ваши цифры вот ваша математика, да, то есть вы можете сопоставить вот эту математику и вообще в принципе понимать, что ожидать от своего бизнеса. Но скорее всего вы не такие гиперактивные и вы не особо такие уверены в себе. А кто со мной согласен, поставьте минусики, если вы понимаете, что вы не способны на это. Ну то есть вы понимаете, что у вас недостаточно много навыков, способностей, чтобы проводить по 5 встреч лично, да, то есть иметь такую энергетику и плюс иметь конверсию в 20%. Да, то есть, ну, это цифра вместо этого и поэтому нужны инструменты. вот представьте да то есть вы имея вы будучи гиперактивными вы можете посвятить все свое время чтобы не пять встреч в день проводить да то есть а чтобы на ваши инструменты приходило по 50 100 человек каждый день по 50 по 100 человек каждый день и инструмент Вебинар, презентация, чат-бот, воронка а, и так далее Видео какое-то, промо-ролик Он работал вместо вас, презентовал на, наилучшим образом да? То есть энерг, энергетика у промо-ролика, либо у чат-бота не сломается Я сейчас покажу, как это выглядит на примере да? То есть вот, например, в моей, сети, в моей компании, в моей команде Есть множество разных инструментов а, Один из инструментов, это, например, чат-бот в Телеграм у вас сейчас такой вопрос хорошо а как, а как людей привлекать на эти инструменты очень просто даже без знаний таргетированной рекламы либо каких-либо знаний и навыков есть множество сервисов где вы можете заплатить например тысячу рублей да то есть 1000 рублей и к вам придет 100 человек на ваш инструмент да, то есть вот 1000 рублей это по 10 рублей выйдет потенциальный кандидат потенциальный кандидат ну возможно, возможно дороже чуть-чуть вы экономите время да то есть вы экономите время если кому-то будет интересно вы потом можете мне в личку написать я вам лично а, я вам лично да то есть я вам лично скину и вы просто собственно ручно их пройдете и сможете смоделировать создать для себя Но, конечно нежелательно желательно чтобы вы пришли и, в принципе, ну, у вас это уже было, да, то есть в вашей команде либо компании. Поэтому очень важно работать со своими спонсорами, наставниками, чтобы они вам это все давали. Итак, один из первых инструментов это на базе компаний, да, то есть сама компания у нас очень сильно современная. И на базе компании у нас, у нас есть чат-бот, да, то есть вот у каждого партнера может быть своя реферальная ссылка. И вы, давая вот эту реферальную ссылку любому кандидату, человек попадает в очень интересный чат, да, то есть, очень интересный чат, в котором состоят несколько кандидатов. Вот, буквально за несколько дней привлек 5 кандидатов для того, чтобы вам показать. Да? То есть, вот в такой удобной форме человек попадает в чат, в котором очень интересно. Человек не просто сам с собой проходит этот чат-бот, да, то есть, вот, урок один сам президент компании выступает и рассказывает о компании о продукте сейчас я вам быстренько покажу кто там больше прошел ну, вот, вот такие вот красочные проморолики, показываются отзывы вот вот так вот если быстро прогортать да, то есть ну очень интересно все грамотно профессионально сделано саму никаких не нужно придумать и вот в этот чат-бот вшиты ваши реферальные ссылки на регистрацию в интернет-магазин и много много другое но что самое интересное что мне нравится да то что э, это не просто чат-бот в этот чат-бот помещен сам бот помещен администратор который готов это вот как ваш все равно вышестоящий спонсор до да, который готов поработать с вашим кандидатом если возникнут вопросы здесь содержится ваш кандидат и плюс я, да, то есть 4, ну, 3 живых человека помимо бота. То есть получается, что здесь сформирован сам чат-бот, который дает всю информацию, он рекрутирует и продает. И плюс еще есть люди, да, то есть менеджер который готов ответить на все вопросы. И я, как потенциальный спонсор, который готов сопровождать и смотреть за прогрессом, а где мой кандидат остановился в этом чат-боте, чтобы его немножко потормошить, спросить результаты и так далее. Вот это один из инструментов. Следующий инструмент, да, то есть если а, можно, вот есть определенные инструменты у нас для тех, кто работает, для тех, кто сет сетевик, для тех, кто работник по найму, женщины сетевики 40 плюс это видео воронка это видео воронка а, не в телеграме вот например если вам будет интересно вы сможете перейти а, ко мне вот в группу и вот здесь вот есть у меня такой баннер в поисках сильной команды осторожно рекрутинг да то есть вы нажмете и вот это тоже один из, из инструментов автоматизированный чат-бот да то есть вы можете подписаться например вот пройти и что очень интересно, до того, как а, человеку дать информацию, здесь чат сам чат-бот сегментирует аудиторию, кто заинтересован и кто не заинтересован, благодаря задаваниям определенных вопросов. Вот, например, первое, доброго времени суток, потратьте 5 минут, и вы, возможно, вытяните билет в другую жизнь. У нас уже сотни людей изменили свою жизнь в лучшую сторону. Для начала уволились с работы, звучит, как обычно, заманчиво, но я готов предоставить доказательства. И человек кликает продолжить. Здесь чат-бот ведет определенный разговор, да, то есть двигается, двигается, двигается, задает определенные вопросы, вовлекает. И самый ответственный, да, то есть, вот тут идет сегментация тем, к тем, кому действительно нужно, и тем, кому действительно это не нужно. Представьте, сколько это экономится времени, да, то есть, например, конечно, да, то есть а, был опыт, тут сразу же узнается был опыт построения сетевого маркетинга, либо не было опыта и, и так далее, да, то есть немножко рассказывается о, обо мне, и потом в принципе человеку предлагается несколько вариантов. Вот если человек дошел до сюда, он в принципе проявил какую-то заинтересованность. И здесь вот есть несколько вариантов: начать проходить видеоворонку воронку написать вконтакте например, мне написать telegram либо оставить свои данные для связи то есть человек может оставить свои данные чтобы я уже с человеком созвонился но если человек кликает начать проходить видео воронку вот здесь уже начинается видео воронка и здесь вот если вот вы захотите вы можете это пройти а если сюда в чат-бот я вставлял свои фотографии как-то себе рассказывал да то здесь это видео воронка моего вышестоящего спонсора то есть не я эту воронку введу, да то есть это видео воронка из 12 видео где вместо меня уже спонсор сделать этот инструмент и для того чтобы например партнеру иметь инструмент вот этот в телеграме либо же вот этот вконтакте в виде авто воронки человеку достаточно просто сделать несколько кликов и он имеет уже свои реферальные ссылки вот такого чат бота например вконтакте Вообще, в принципе, несколько инструментов он уже имеет в своих руках для того, чтобы строить этот бизнес, не имея личного бренда. Абсолютно не имея никакого личного бренда. Вот, следующим образом, такие же, например, сейчас я к вам вернусь. Также для предпринимателей ST-маркетинга мы марафоны устраиваем, вебинары проводим. Да? То есть и каждый партнер может приглашать на эти марафоны, вебинары, создавать множественные источники дохода. И таким образом человек погружается вот в это вот все, да, то есть у него на руках уже имеется все необходимое для того, чтобы строить этот бизнес. Поэтому ваша задача прямо сегодня, да, то есть прямо сегодня, максимум завтра, это понять, кто ваша аудитория, да, то с кем вы работаете. А, а, ну, у нас есть и клиентские чаты, то есть инструментов очень много. Вот, например, в нашей команде очень много инструментов, практически для каждого для каждого сегмента человека, который, в принципе, хочет развивать этот бизнес. И вы вот для себя должны, в принципе, понять, кто ваша аудитория. да, То есть, прямо сегодня-завтра вы должны об этом подумать. Во-вторых, вы должны пойти до своего спонсора, наставника, прям вверх-вверх. Если у вас у личного спонсора нет инструментов, познакомиться со своими вышестоящими спонсорами. Потому что это очень важно. Дойти хоть до самой верхушки, до самой компании узнать все необходимые инструменты которые вы можете использовать для рекрутинга и для продаж кстати инструменты это могут быть интернет-магазины реферальные если они у вас есть лендинги одностраничные сайты напишите кстати что у кого есть если у вас инструменты? если есть то какие напишите я скажу подходит ли это для инструмента в онлайне либо не подходит Следующим образом, ребят, следующим образом у вас тоже есть чаша весов, то есть вы можете а, как вовлекать людей, да, то есть как вовлекать людей а, в эти инструменты. И системность это постоянство, это называется постоянство. Либо вы ручками работаете, да, то есть каким образом а, вовлекать людей в свои инструменты? Во-первых, это партизанский маркетинг. Если, если сегодня говорить о бесплатных методах, это партизанский маркетинг. То есть а, что такое партизанский маркетинг? Вы... Понимаете, кто ваша аудитория. Вы понимаете, где она скапливается. Ну, к примеру, если ваш продукт для похудения, коктейли, например. Вы понимаете, что аудитория, кто хочет похудеть, она чаще всего, большинство этой аудитории присутствует в каких-то группах для похудения. Согласен со мной? Либо на марафонах, да, то есть они постоянно где-то присутствуют. Там в инстаграме, если у вас еще инстаграм работает, либо ВКонтакте, в группах каких-то по марафонам. Вы идете вот в это скопление людей и просто оставляете развернутые, хорошие, интересные комментарии а, под постами. Это один из самых эффективных а, способов бесплатных, если вы хотите входящие вот такие, заинтересованные получать. А у нас, вот у моих клиентов и у одних из моих партнеров только благодаря вот таким, такому партизанскому маркетингу можно а, создавались входящие по 40-50 входящих идеи. Кто хотел бы также поставить много восклицательных знаков по 40-50 входящих в день, да, то есть, и человек приходит, он интересуется, а что это интересно, как это, и вы в личное сообщение ему скидывается инструмент. И статистика, понятно, будет работать статистика, все до конца не будут проходить, но пройдут будут максимально те, кому это максимально нужно. А, партизанский маркетинг. А, второе, это, конечно, постоянный постинг, коми... ну, постоянное ведение в своих социальных сетях. Uh, и периодически вовлекая людей на посмотреть на ваш инструмент. без Опять же, без названий компании, продуктов то есть создавая максимальную интригу. Но самый эффективный uh, и системность это главное постоянство. Системность, постоянство. Каждый день, каждый день ваш инструмент, вашу воронку, например, должен приходить человек и изучать то что у вас есть если вы хотите сделать результат ваша задача это максимально людей покушать в инструмент для того чтобы максимальное количество людей каждый день знакомилось с вашим продуктом либо вашим бизнесом без вашего часть вот благодаря этому инструменту. но самый эффективный инструмент это если вы готовы тратить денежку да то есть тратить денежку инвестировать трафик когда когда можно инвестировать трафик я вам расскажу очень интересную фишечку да, то есть очень интересную фишечку, при которой вы можете понять, можно ли инвестировать в продвижение своего продукта либо бизнеса. Потому что не в каждой компании, к сожалению, это можно сделать и так далее. Ну, можно, но это возможно будет нерентабельно. Многие спонсоры говорят, иди, трать деньги на рекламу, закажи таргетолога, либо директолога, запусти рекламу на свой интернет-магазин, и вы тратите тысячи, тысячи, тысячи рублей, десятки тысяч рублей, но выхлопа никакого не имеете. А здесь же нужно холодный расчет. Для того, чтобы понять, выгодно вам инвестировать, либо нет, вам нужно понять, Сколько вам приносит прибыли новичок? Новичок. Например, у вас есть уже какой-то ранг, либо нету. Да, то есть и вы думаете, окей, если я зарекрутирую одного человека, принесет ли он мне прибыль? Если нет, то понятное дело, что, скорее всего, в вашей компании на, на начальных этапах тратить деньги в рекламу неестественно. То есть это невыгодно. Например, в моей сетевой компании мне новичок даже в самом, в самом низу, то есть если даже у вас нет никакого ранга, каждый новичок приносит 800 рублей. 800 рублей. Это называется бонус наставника. Да? То есть бонус наставника. 800 рублей. 800 рублей это уже хоть, хоть что-то, да, то есть и мы можем понимать, что даже если мы привлечем хотя бы одного человека, мы можем протестировать какую-то гипотезу, проинвестировать эти 800 рублей, даже если нам не вернется, вроде бы 800 не жалко, но если вернется, здорово, мы протестировали гипотезу и можем эти 800 рублей вкладывать постоянно-постоянно-постоянно-постоянно. Например, вот я закрыл буквально в прошлом месяце лидерский ранг. Я прям проводил такие подсчеты да то есть у меня э, три пакета входа в бизнес да то есть три пакета входа в бизнес вот минимальный и за минимальный э, за минимальный пакет я э, так где мне найти этот листочек наверное выбросил но э, фишка в том что э, за минимальный пакет входа благодаря бонусу наставника и благодаря э, моему там 20 процентам там 21 24 процента от товароборота я получаю 1200 рублей, то есть не просто 800 рублей, но еще по маркетинг-плану мне еще прибавляется 450 рублей, и там получается 1250 рублей. Если человека я завожу на второй пакет на 100 баллов, да, то, есть на 100 баллов то я получаю получается 1450 рублей, ну 1500 рублей. И если я завожу на максимальный пакет, на бизнес пакет, это 500 баллов, то я зарабатываю 4000 рублей. И вот я понимаю, что вот у меня вот есть вот эти цифры, и я могу с ними в принципе играться. И вот вы должны просто понять, исходя из своего уже теперешнего ранга, исходя из возможности приглашения новичков в свой бизнес, приносит ли вам каждый новичок сегодня деньги? сколько и вот в эту вот с этой суммой денег вы можете рисковать запомните ребят сегодня не рискует тот кто не рискует да То сегодня рискует тот кто не рискует поэтому если вы хотите скорости если вы хотите меньше отказов если вы хотите ну в принципе быстрее построить этот бизнес и меньше делать вот этих исходящих приставать быть назоливан вам нужно запускать рекламу и даже если вы не специалисты в рекламу я вам сейчас покажу как это выглядит просто э -э, непринужденно Вы в несколько кликов сможете запустить рекламу ну, с, э, с условиями если у вас есть инструмент да то есть если у вас есть инструмент я вам рассказал вот я рассчитал что на привлечение даже на самый минимальный пакет э -э, я зарабатываю 1250 рублей поэтому я понимаю что 1250 рублей я могу рискнуть да то есть и, но если я а, найду и моя гипотеза сработает и я смогу привлекать достаточно людей на 1250 чтобы мне хотя бы с этой, с, с этой суммы приходил хотя бы один новичок то я уже буду в плюсе почему потому что придя один новичок у меня в ноль сработает то есть сама купится моя реклама но в следующие месяцы он-то будет делать личный объем и я уже в плюсе буду на 1250 рублей и так я могу каждый месяц хотя бы по 1250 рублей инвестировать и за год меня уже будет я каждый месяц буду тратить всего лишь 1250 а уже через ровно через год мне вот эти 12 новичков, которые я привлеку, будут привлекать, э, приносить больше 15 тысяч рублей Я трачу 1250, а мне это вернется в последующем месяце в 15 тысяч рублей Вот это называется бизнес Вот так вот называется, вы можете в принципе масштабироваться до неузнаваемости Вы просто идете, например, в Яндекс а, И а, вводите, например, реклама, реклама в Телеграме Реклама в Телеграме Телеграм. Смотрите, ребят, вот, например, вот Телега.ин. Биржа рекламы в Телеграм каналах. Вот вы кликаете по ней. Смотрите, биржа. Реклама в Телеграм проверенные вручную каналы и боты. Вы регистрируетесь. Регистрация в данном сервисе абсолютно бесплатная. Но я зарегистрирован. Я, например, уже а, могу там, например, мои проекты зайти вот вовнутрь сейчас я вам покажу И смотрите ребят Ката каталог товаров вы выбираете где вы хотите прорекламироваться смотрите вот видите тут уже цены указаны цены указаны вы понимаете что например у вас тема здоровья да то есть вы можете тематики здесь выбирать темы авторские блоки бизнес стартапы вот захотите прорекламироваться что-нибудь с бизнесом связаны вы кликайте бизнес и стартапы и вот смотрите канал у которого 3747 подписчиков ваш пост в любом случае в среднем увидит 420 человек которые в принципе интересуются бизнесом и стартапами это вам обойдется всего лишь 410 рублей пожалуйста идеи заработка 600 рублей стартап 264 рубля идеи малого бизнеса 660 рублей да, то есть, смотрите, бизнес, подкасты аудиокниги. Аудитория 13 тысяч, практически 14 тысяч. И пускай э, мой пост всего лишь увидит полтора тысячи человек. Я за это заплачу 1080. Понимаете, 1080. Если я грамотно просто составлю свой рекламный посыл, из этих 1500 хотя бы 10% перейдет на мою воронку, например, э, в моего чатбота, это будет 150 человек. 150 человек из 1500 150 я потратил всего лишь 1080 а мне новичок приносит сколько давайте вспоминать приносит 1250 самый минимальный ко мне придет за 1080 150 человек если хотя бы 1 процент один процент придет в бизнес мне вернется 1250 я потратил 1080 а мне придет один человек который принесет 1250 понимаете ребят соль во всем этом и так далее и вот таким вот образом либо же давайте мы посмотрим разного вот здоровье медицина пожалуйста как я говорил где выцепить идеальную целевую аудиторию смотрите за 900 рублей вот в разных нишах есть разные за 900 рублей можно прорекламироваться в 20 с аудитории в 29 тысяч человек и пост в среднем увидит 3600 представляете 900 рублей проинвестировали 3600 увидела в бота придет скажем так три человека один процент заинтересуется это будет три человека который впоследствии принесет каждый по 1200 рублей и это будет 3600 практически 4000 вместо 900 рублей понимаете ребят вот, вот так вот это все можно делать. Инвестиции, интернет-технологии. Можно по тематикам, да, то есть можно по тематикам. Можно прям по названию, не знаю, wellness какой-нибудь найти, если есть такое. Нету такого названия. А, диеты какие-нибудь. Ну вот, а, ПП-рецепты, да, то есть пп рецепты. Как быстро похудеть. Бьюти-магазин, ПП легко. И так далее. 660 рублей ваш пост увидит обязательно 2700 человек и это без знания да то есть без знания никакой таргетивной рекламы вы просто э, заходите регистрируетесь в этом сервисе да то есть э, новый проект э, новый проект э, запускаете тут э, нужно будет написать свой пост да то есть Выбрать, выбрать канал, который вы хотите прорекламироваться Связаться с автором и просто оформить у него, в принципе, ваш пост